Всем привет, с вами Николай Калинин и специально для клиентов нашей компании «Вкус детства» подготовили такой данный видеоролик, как самостоятельно зарегистрировать ИП, не переплачивая при этом 4-5 тысяч бухгалтерам и прочим оказывающим подобные услуги лицам. Вот. Начнем с того, что мы заходим на сайт налоговой службы, он называется налог.ру. Что мы видим, перейдя на сайт, то, что а, наше место расположения определяется сайтом автоматически, а, скорее всего это связано с настройками браузера, если у вас автоматически не определился а, ваш регион, то вы можете выбрать его в данной вкладке. У меня это 59 регион, Пермский край. А, далее нас интересует вкладка «Индивидуальные предприниматели». Переходим по ней. После чего нас интересует вкладка «Регистрация индивидуального предпринимателя». Вот она первая. Переходим. Далее нас интересует пункт «Я хочу подать заявление на регистрацию ИП». Переходим по ней. И, собственно, здесь описана пошаговая инструкция по тому, как зарегистрировать ИП. Что мы видим? Сначала надо сформировать пакет документов. Видим форму, переходим по ней, смотрим, что за форма. Форму вам надо будет скачать и распечатать. Соответственно, перед этим вам надо определиться с налогом, да, который будет у вас до регистрации ИП. Выбираете либо упрощенную систему налогообложения, либо основную систему налогообложения. А в данной таблице показано, чем что друг от друга отличается. Упрощенная система налогообложения очень распространена среди малого и среднего бизнеса. Есть два варианта процентных ставок – это 6% доходов и 15% доход минус расход. Процентную ставку вы выбираете сами, если же вы выбрали 6%, то платите 6% от любых поступлений, и ваши расходы не будут интересовать налоговую службу. Ну, удобно, если вы предоставляете услуги или расходы гораздо выше доходов. Если же выбрали 15%, то есть суммы доходов вычитается сумма расходов и платите налог 15% от получившихся цифр. Итак, после того, как вы определились с налогом, переходим непосредственно к заполнению формы, скачиваем ее. Распечатываем. И что мы здесь видим? Здесь мы видим поля, да, которые надо заполнять печатным шрифтом. а Также вот, вот этот пункт 1.2 до 1.2.3 вы заполняете, если вы не являетесь гражданином Российской Федерации. Обязательный пункт номер 2 а, заполняется ННН. То есть, Если вы вдруг не заполнили данную графу, у вас могут документы в дальнейшем забарковать. Как узнать свой ННН я покажу в другом видео. Ссылку на него вы увидите где-то вот в верхнем левом углу. Прицеплю ее позже. Далее, что из основных моментов нас еще интересует. Нас интересует коды дополнительных видов деятельности. Коды дополнительных видов деятельности для фруктов карамели и фруктов шоколаде существует 4 основных. 52.11, 52.62, 52.63 и 55.30. Подробную расшифровку вы можете увидеть на сайте aqued.rf. После того, как мы заполнили данную форму, нам надо сделать копию своего паспорта. Далее нам необходима будет квитанция об оплате госпошлины в размере всего лишь 800 рублей. Сформировать данную квитанцию вы можете прямо на этом же сайте налоговой. Для этого переходим по ссылке. Нас интересует второй пункт «Государственная пошлина за регистрацию ИП». Переходим по ней. Далее выбираем первый либо второй из предложенных вариантов значение особо не имеет. Допустим, выбрали преобращение через многофункциональные центры. Сейчас центров таких очень много, так что через них удобнее это все делать, очереди минимальные. Далее жмем кнопку «Далее» и, соответственно, вводим свой ННН. Как узнать свой NNN, покажу тоже в другом видео. Это делается на этом же сайте налоговой. Сейчас я на минуту остановлю видео и заполню необходимые поля. Так, мы заполнили поля и NN фамилия имя отчество. Далее выбираем адрес места жительства, заполняем свой индекс. Субъект Российской Федерации выбираем регион, у меня это 59 Пермский край, далее прописываем свою улицу, далее номер дома и квартиру и нажимаем ОК. Жмем кнопку Далее. И, соответственно, у нас сформировалась квитанция об оплате. Да? То есть, мы можем сформировать платежный документ, нажав на эту кнопку, выглядит он таким вот образом, либо оплатить тут же онлайн, любым удобным для вас способом. Очень много банков, самый распространенный это Сбербанк. Ну, вот таким вот способом. Мы можем это все сделать. После того, как мы все оплатили, мы определяем, какой налоговый орган подать документы. Для этого нужно перейти по данной ссылке. Если вы не знаете код IFNS, я вот лично не знаю, просто жмем «Далее». Выбираем регион, у меня это 59-й. Жмем «Далее», выбираем район, у меня это «Усольский», жмем «Далее» и мы видим все необходимые реквизиты, где у вас находится налоговая. Соответственно, у меня в городе это находится по улице Карла Маркса, дом 46, контактный номер телефона и время работы мы здесь видим. Также видим платежные реквизиты и прочую информацию. После того, как мы определились с тем, куда нам надо относить документы, мы приступаем ко второму этапу. Второй этап у нас после того, как все документы собраны это прошивка документов. Мы прошиваем все страницы с левого края нитками, завязываем концы на обратной стороне в узелок, там же на обратной стороне вместе с шивкой, приклеивается пломбирующий листок, который содержит надпись, напечатанную или написанную от руки, это не важно надпись подобного характера. прошита и пронумерована столько-то страниц. Здесь же ставим подпись заявителя. После того, как мы все это сделали, мы предоставляем документы. Документы могут быть переданы налоговую любым удобным для вас способом, лично, либо удаленно. Удаленные варианты в данном видео я рассматривать не буду, вы можете с ними ознакомиться сами. Рассмотрим вариант лично. Относим по адресу, который мы уже нашли, все эти документы. Ждем 5 рабочих дней, после чего мы получаем на руки документы. Какие документы мы получаем? Вам должны выдать документы, первое это свидетельство о государственной регистрации физического лица ОГРНИП, далее выписку из единого государственного реестра индивидуального предпринимателя ЕГРИП. Уведомление о постановке на учет из лица в налоговом органе форма 2.3 учет. Уведомление о регистрации физического лица в территориальном органе пенсионного фонда по месту жительства. Уведомление о присвоении кодов статистики из Росстата и свидетельство о регистрации страхователя. Вот. А последние три пункта, так как налоговая леница возможно вам придется получать самим. Ну и, соответственно, получив их, мы вас поздравляем, теперь вы индивидуальный предприниматель. Всем спасибо, с вами был Николай Калинин, компания «Фокус Детства. Смотрите наши другие полезные видео. Если информация для вас была полезна, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал в YouTube, задавайте вопросы в комментариях, добавляйте видео в избранное. Всем удачных продаж!